Часто наталкиваетесь на фразу ОМГ и не можете понять, что же она значит и зачем ее вообще использовать? Надоело быть в недоумении от услышанного или прочитанного настолько популярного выражения? Тогда смотрите это короткое видео и узнавайте значение ОМГ. После просмотра ролика вы точно начнете использовать это сочетание в разных ситуациях. На сегодняшний день очень сложно найти человека, который не сталкивался бы на просторах интернета и в повседневной жизни с аббревиатурой ОМГ. Это чрезвычайно популярное выражение все чаще и чаще встречается нам в различных социальных сетях и модных мессенджерах. Хотим мы или нет, но сами не замечаем того, как входим в зависимость от этого слова. Оно повсюду, и в картинках, и в текстовом формате. ОМГ — часть нашего информационного потока и общения. Но факт остается в том, что не все знают, что же означает это загадочное слово. ОМГ — это русский вариант аббревиатуры из трех слов, которые расшифровываются как «О май гад» с английского «О боже мой». Это словосочетание используется для выражения своих эмоций. Чаще всего аббревиатура ОМГ означает «Удивление» или испуг. Она не несет в себе ярко выраженной негативной или же позитивной окраски и не является окончательной оценкой определенного события или же информации. ОМГ — это очень универсальный ответ, который может характеризовать любую ситуацию. На сегодняшний день без преувеличений можно ответить на абсолютно все комментариям ОМГ. Теперь вы знаете, что означает аббревиатура ОМГ. Поэтому, если вы хотите идти в ногу с современными тенденциями модного общения, или же у вас попросту нет желания и времени что-то долго комментировать в социальных сетях, смело используйте фразу ОМГ. Привет! Ответ тебе расскажет обо всем интересном. Подписывайся!